всем привет на моем канале сегодня буду готовить съедобную бисквитную шишку мне понадобится крем пломбир и бисквит начинаю сборку размер большого бисквита у меня 15 сантиметров я его разрез... и высота 4 я его разрезаю на два коржа у меня оставались два таких коржа диаметром примерно 8 и 7 сантиметров Оформлять я буду белковым кремом. Для этого мне понадобится 4 белка средних яиц. Добавляю сюда 8 столовых ложек сахара. Получается на 1 белок 2 столовые ложки с горкой сахара. Я всегда добавляю лимонную кислоту, либо можно лимонный сок где-то пол чайной ложки потому что она как-то стабилизирует этот крем и он вообще не засахаривается и получается очень круто подробный рецепт есть на канале поэтому я на этом останавливаться не буду белковый крем готов довольно плотный, густой часть белкового крема я отложу крем я буду окрашивать водорастворимыми гелевыми красителями и водорастворимыми сухими красителями кейк колорс буду смешивать цвета Поэтому мне понадобится коричневый и черный. Также я возьму кармуазин бордовый, сухой коричневый шоколадный, сухой. Для начала добавляю коричневый, или черный, коричневый шоколадный, чтобы добиться того цвета, который мне нужен, и немного бордового. Вот такой цвет у меня получился. Он такой довольно шоколадный, очень насыщенный. Так как я добавляла сухие красители, поэтому необходимо какое-то время подождать, чтобы они растворились. Крупинки частички красителя хорошенько перемешала, чтобы не было таких вот полосок окрашенных. Итак, для начала покрываю черновым слоем. Я возьму насадку для розы, здесь буквально один сантиметр прорезь. Поворачиваю насадку широкой частью к низу и таким образом формирую чешуйки. Оставшийся белый крем я окрашу в зеленый. Я возьму насадку травка. И с помощью насадки травки я делаю елочку. Я возьму насадку 59, вот такая изогнутая, теперь формирую шишку небольшую. Я сделала конус, и вот такими движениями. Делаю шишку. Вот такая получилась шишка. Так, что хочу сказать по поводу сухого красителя. Будьте осторожны, чтобы не было комочков. Потому что сейчас у меня образовались комочки. Почему, я не знаю. Хотя у меня еще срок довольно хороший в красителях, но вот эти комочки они не раз мешались, поэтому вот они мне мешают при выходе из насадки застревают какими-то комьями я вообще сейчас очень разнервничалась потому что у меня не получается то, что я хотела поэтому будьте аккуратны, осторожны лучше гелевые и, и сделаю еще одну шишечку вот сюда, небольшую Так, делаю основание и вокруг формирую чешуйки Вот опять какой-то край идет, аж меня это вот напрягает. Я изначально не люблю красить такими красителями сухими, но когда нет выбора, либо нет в наличии, либо далеко ехать, то как бы приходится. Но сейчас я понимаю окончательно, что это вообще. Особенно вариант для крема, для цветов, это вообще не вариант. Потому что эти комочки я не ожидала. Я впервые с этим сталкиваюсь, к сожалению, сейчас. Ну, зато буду знать я, и будете знать вы. Либо вообще сначала растворять в чем-то, но этого я вообще не очень люблю. Покажишка. Я ее усажу. Вот где-то здесь. маленькую посажу так. вот такая получилась у меня композиция из шишек и сейчас я добавлю немного снега то есть это будет сахарная пудра Ну что ж, мой зимний торт готов. Либо это мини-торт, либо это мини-пирожное. Смотрите сами. Начинка может быть абсолютно любая. Я использовала самые простые ингредиенты. Получилось довольно-таки очень интересно. Поэтому, если вам идея видео понравилась, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы быть в курсе событий. Всего вам самого доброго. Будьте здоровы. Пока-пока.